Заработать на крипте в России? Теперь легко и автоматически зарабатывайте на крипто в России. Ссылку вы найдете в описании видео. Извлекайте выгоду из нашей криптобиржи и зарабатывайте вместе с нами. Например, если вы инвестируете в нас всего 50 долларов США, вы утроите свои инвестиции через 200 дней. Стоит изучить наш сайт более внимательно. Воспользуйтесь нашим специализированным программным обеспечением для обмена и получайте пассивный доход с помощью криптовалют. Нажмите на ссылку в описании видео. Большое спасибо!